Всем привет! Меня зовут Катя и сегодня я хочу вам рассказать о генераторе ников. Наверняка каждый из нас не раз сломал голову над созданием никнейма для игры. И, конечно же, хотелось, чтобы он соответствовал характеру выбранного персонажа и вливался в атмосферу игры. Хочу показать вам наш онлайн-сервис, который поможет создать вам крутой ник без скачивания и регистрации. Для начала заходим в браузер и вводим поисковую строку точка ру. Переходим к генератору ников. Ссылка на страницу находится под видео. И перед нами открылась страница генератор ников онлайн. В строке мы видим уже первый пример никнейма на английском языке. Генератор создаст ники на английском языке из одного слова или из двух слов, на русском языке только из одного слова. Сейчас я сгенерирую список ников, а понравившиеся ники я буду отбирать, чтобы потом выбрать самый-самый лучший. Нажимаем «Генерировать». Бурьер отберем, Баная отберем, Шалидор отберем. И на русском языке выберем какие-то ники. Так, Фридадок отберем, Турпамыга отберем, Даркагир отберем. И видим, что у меня уже появился список всех никнеймов, которые мне понравились. Я удалю Трупу Мэйга, Баная, Даркагир. Гир удалю. Больше всего мне нравится Шалидор. Я на нем остановлюсь, когда вы сделаете ваш выбор. Просто копируем ник и вставляем строку логина в игре. Копируем. Я выберу из топ-5 World of Warships. Так. Начать игру. Играть бесплатно. Так, и вставляем наш логин. Есть. Так. Почта. Вводим свою почту. Так. Пароль. Пароль я возьму из генераторов паролей, о которых более подробно расскажу в следующем видео. Так. Копируем. Ну вот и все. Ну вот мы и прошли полную регистрацию, нажимаем продолжить и начинаем играть. На этом у меня все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.